Всем привет, на связи мистер офисер, мы продолжаем играть в Ori and you of the Wisps И в прошлый раз мы с вами что сделали? Сделали мы на самом деле много Мы открыли, значит, вот это местечко под лунной норы Но почему-то у нас сейчас не хватает умений, чтобы благодаря вот этим каким-то штукам телепортирующим подлететь вверх в связи с этим мы отсюда, конечно, удалились. Тут вот есть вот, мы видим фрагментик для открытия каких-то дверей. Возможно, вот этих, там какой-то есть мешочек. И тут вот есть у нас люпа, которая нам даст карту этого всего места под лунных гор. Также мы открыли вот здесь вот место с дерева, где взяли себе новые умения, дополнительный урон в районе 30%. Что мы еще сделали? Мы собрали вот здесь вот прекрасную штуку, которая называется дух. Вот здесь вот она у нас была. Мы не могли допрыгнуть раньше до нее. Но сейчас мы от на все-таки нашли умение тройной прыжок. И успешно благодаря этому забрали дух. Помимо этого оказалось, что здесь... В есть вода, о которой я совсем забыл, и этой воде у нас был была такая штучка, благодаря которой благодаря которой под конец мы что сделали правильно, благодаря которой под конец мы все-таки не построили для наших любимчиков Мокет домики, а мы открыли какую-то пещеру, и сейчас, наверное, пойдем в эту пещеру и посмотрим, что это за пещера. Возможно, там что-то интересное. А также нам дали, вот здесь, насколько вы помните, не так давно нам дали, нам дал ток э, рюкзачочек в обмен на карту сокровищей. И этот рюкзачочек мы доставили вот сюда вот. По задаче «Ты мне, я тебе» нам дали какие-то там травы, и пока непонятно, кому эти травы нужны. Я подумал, что эти травы нужны. Есть у нас вот такой вот персонаж. Вот здесь находится у выхода. В общем, где Мишка стоит, у входа в пещерку есть у нас Моки. Но оказывается, для предела Баура ему никакие травы не нужны. Вот, пока у меня нет идей, куда эти травы принести можно. Но, тем не менее, мы с вами сейчас вот в таком положении непонятно идти в пещерку, вот, в путь во тьму или все-таки вернуться к заданию, сюда вот, к Волоку и пойти по тихому лесу к нашей, ну, как бы выполнить задание «Вся семья в сборе» и найти нашу подругу-сову. Вот, пока я думаю все-таки, что мы сходим в эту пещерку, раз она нам попалась. Раз мы потратили горликовую руду на открытие этой пещерки вместо строительства домов для Моки. Вот, поэтому что, потяпали, потяпали в нее. И давайте смотреть, что здесь вообще будет и где эта локейшн. А нам показывают, что мы типа здесь, да? Прикольно, конечно. Так. Ой, тут нам сколько дают всего. Прям это... Йо. Что-то происходит. Что-то происходит. Я не могу выше подняться, что самое интересное Ой, ё, это. Ой-йо. Это что за хрень? А что происходит? Я не понимаю, вот и факт. Что происходит? Может быть, мы не готовы к этой пещере? Я не понимаю. Может, он до скоро увидится. Эти темнеет всё, и какая-то фигня происходит. Ну, допустим, если я сейчас все таки Возьму вот... Поставлю пых. А бесполезно. Пых не помогает. Пых не помогает. Ну, значит, что? Значит, только одно. Мы не готовы. Мы не готовы к этой пещере. Да, вот такая вот игра. Нас готовит к чему-то. Получается, надо было домики строить. А не фигней страдать. Да не думал я, что все так будет печально. Припечально. Так, у нас есть вариант. У нас нет варианта, на самом деле. Смотрите, территорию и расскажите ему все, что узнаете. Ну да, пойдемте по, по заданию. Эх, тихий лес. Что, что нам еще делать? Не можем мы тут ничего сделать. Взяли эту пещерку, открыли. А зачем это сделали? Может быть... У меня появилась идейка. А может быть мы можем сделать... А, такую читерскую вещь. Мы же можем... Мы же можем вот так сделать. Игра сохранена. Раз нам пещера не нужна мы можем сделать вот так вот но мы никогда такой читерской возможностью не пользовались а почему бы не попробовать резервная копия сохранений М -м так странно кошем тут мне время рисует но давайте попробуем подкатываться родниковые поля Посмотрим. Там вот есть 31%, конечно. Сейчас посмотрим. А, все, да? Нельзя так делать. Я понял. Так, а 31% нам говорит, что мы сами дураки, да? Так, гром. Так, давай. О! О! Но у нас нету руды. Прикольно. Так. Вопрос. Где мы брали последний раз руду? Э, пишите в комментариях. Но я-то знаю, я-то помню, где мы ее брали. Идем в Тихий лес. Что я могу сказать? Блин, там же эта хернюшка так хреново расположена. Очень-очень-очень плохо. Вот что это было, я не понимаю. Идите вы нафиг все. Я в тихий лес. Тишина и спокойствие. Где? Вот он, ты, наш друг. Чего, блин? Вы что, серьезно? Я, я ж брал. Я ж брал офигенную способность. Вы предлагаете мне сейчас без супер-пуперской способности проходить это все. Блин, ну серьезно. Некрасиво. Очень некрасиво. Так, а другой вопрос, окей. Здесь мы забрали? Здесь мы забрали. Хорошо. Ну что, мы идем тогда к кому? Оферу, по-моему. Или не коферу? Ой, коферу. Он же у нас там. Крутышка. кэрэ Вот она. Подводное дыхание. все, Дружище. Спасибо. Спасибо, я... Я рядом. Чё мне телепортироваться, Вот даю. Да, я, конечно, хпшки побольше потеряю, наверное. Пока буду туда вниз тёпать Пошел ты. Так, вверх смысла не вижу идти. Здесь нам вверх. Эй, чуть вниз не пошел. Прыгун, да, чтоб такое здесь нам ниже. Да, конечно, не думал я, что мы так читерить будем, но извините, это может быть, может поменять ход истории вообще. Конечно хотел по хорошему, но. Так, где у нас тут ходик где-то был? Вот он. Так, читерская способность. А я не могу опять. Ах, Ори, что с тобой не так? Скажи мне, пожалуйста. Блин, он он не хочет. Он может, но... Он не хочет. Ай, гад. О, так там получается, что? Спрятана от нас была... Такая вот штука, да? А, ну с ней тогда проще, оказывается. Игайся. Mm. Попрятали все, да? Негодники. Так, спускаемся ниже. И здесь мы забираем еще себе. Духу. Ага, фиг тебе. Так, вот она, руда. Горликова. Вот это всякая дичь тут. Извини, но. Нет, не сегодня. Так, ну что, пробуем, пробуем, пробуем. Спасти наших моки. Моки, моки. И пойдем действительно в тихий лес. Да, время, конечно, нам утратить пришлось. Немало. Давай, гром. Так, список проектов. Крыша над головой. Отлично, прямо сейчас и начну. Ну давай посмотрим, что ты тут начнешь. Так, ты построил какой-то домик. Ага, на том выступе. А чем больше домиков, тем больше моки. Нельзя же все на колоко свалить. Ну извини, но я больше не ни, ничего не могу. Так, вот этот домик у нас где-то тут появился, да? Или чуть дальше? Ну чуть дальше все-таки. Да, пещера, конечно, купец. Твиллин и прочие. Ребята. Статистика. О-о-о-о. Смотрите-ка, там тоже что-то какой-то дом. Че? Здравствуйте, дух. Не каждому дано стать моком хрызо. ты все равно можешь где свою храбрость. Это иди в голову, а там ты найдешь святилище. И каждый может показать себя. Я бы и сам сходил, но моя храбрость и так вопросов не вызывает. Да, было что-то такое. Я даже уже и забыл про это все дело. Так, а где мы тут? Где-то вот где вот здесь же было все это дело. А, а, Я походу дальше все это дело было, да? Здесь мы не допрыгиваем. Так, а здесь допрыгиваем, да? Так, а тут мы как поднимаемся вверх? Тут мы только можем в домик Мокки зайти. Опять все на свете разрушить. Типец, конечно. А это что за кристальчики? Ломай полностью. Все и вся. Да, что тут как-то не густо. Ладно, и на этом спасибо. Немножко. А как теперь выше-то подняться? Тут понятно. Что нам сделали для поднятия выше, я вот что-то не вижу. это странно. Довольно-таки странно. Очень странно. Давайте поговорим, Стали, как успехи. Да нет, ничего не нашлось. Извини, но успехи неуспешны. Все безуспешно, друг мой. Блин. Я не понимаю. Я очень не понимаю, как это все можно сделать. Ни тут, ни там, никакой приколюхи нету. Очень это интересно. Вроде и домики сделали, и чё? И зачем. Туда ж мы подняться-то все равно не могем. Вообще не понимаю, как так может быть. Очень интересно, конечно же. Ну что ж, ладно, я все понял. Тут мы ничего не можем взять. Печалька. Ай, печаль. Очень большая печалина. Ну ладно, что, пойдем в тихий лес. Ай, домик, домик. Все. Наконец-то. Попрыгунчики, вы молодцы. Я тоже молодец. Ой, куда ж ты? Ой, и я в тихий лес пришел. Все, отстаньте от меня все. Все, кто приставал, я иду вперед. Так, ну, как обычно. Мельница проснулась, вода снова чистая, мельница живет, вода бежит. Теперь можно рыбачить и плавать тоже. Так, ну ладно, а я понял, что пропускать это все дело нельзя. Ой. Ну, там у нас явно ничего нету быстрее привет Оп. так тут у нас тут у нас нифига нету с этой способности нам просто все великолепно вот дается. так а тут у нас А тут у нас невозможность, да? Как же это можно назвать? Это невозможность туда попасть. Классно, классно, классно. Не спорю. Хам-хам. О, молодец, спасибо. Не зря все ты разрушил. Не зря. какой сюда постреляй. Вот здесь вот можно стрельнуть. Эх, ничего не ломается. Что ж такое-то? О! Куда-то мы смогли примагнититься. Уже хорошо. Время отхилиться. И вспомнить, что с энергией теперь у нас проблемс. Ой-ой-ой. Кто? Так. береги, Ори. В этом лесу мы незваные гости. Лес ее владения. Так, ну чё, поговорил ты с нами. Ну, пойдем мы дальше. Ничего не поделаешь. Тихий лес, О! какие-то эти непонятки. Чё, блин? То есть все так мысли? А, то есть вообще все так плохо, да? Офигеть. То есть если мы касаемся воды, то нам хана какие-то пузырьки прикольно вопрос как мы поднимемся выше а а, -а. а ну тогда попроще нам будет Тут мы, конечно, выше не можем, хреново, конечно. Но пузырьки мне кайфово ломать. И... Так, а чё у нас тут вот? вердоход? надо вверх или вниз интересно дать пойдем вверх раз идется вверх о ки новый персонаж а дух несущий свет здесь в моем саду таким как ты не место Деревья нуждались в вашей помощи, но так и не получили ее. А теперь оглядись, видишь, мой сад погиб, превратился в камень, рассыпался горьким прахом. Осталось лишь одно деревце, а даже оно охвачено недугом. Уходи из этих владений смерти, да, уходи, как и другие духи для тебя, разве что… Ты сможешь исцелить мое последнее дитя. Возьми его отравленную ветвь, дух, несущий свет. Отыщи целителя природы, искупи предательство духов. Да. Безжизненная ветвь. Вы нашли новый предмет для задания. На вид эта ветвь серая и безжизненная. Хранитель деревьев. повышенное задание. Найдите того, кто хорошо разбирается в растениях. А чё он скажет сейчас? Прислушайся. Слышишь, как вздыхает на ветру мое последнее? Да, последнее дерево. Исцелителя, боюсь, скоро его голос затихнет навеки. Ступай, дай мне погоревать о своем саде, тишине. Да. Интересно, кто у нас может все это сделать-то? Какой-нибудь, я не знаю, кволок. О, горликова руда там есть. Прикольно. Какой-то этот типа. Отпереть дверь. Войти. Неужели это то место, где, собственно, задание, да, вся семья в сборе. Давайте зайдем. Ух, печалька. О, нет эти моки слишком долго пробовали в упадке они окаменели, как и сам лес Каменевшая кукла вы нашли новый предмет для задания эту серую каменявшую куклу кто-то когда-то очень любил де Обидненько. Ну и конечно тут мы ничего не найдем больше. Пипец. Просто какой-то пипец. Нам дали ключ, а толку от него никакого нет. Конечно я не долетел. Но была попытка это сделать, уже Хорошо. Ай! Допрыгался. Так, кукла-то у нас есть. Кукла вроде есть. Хранитель деревьев. Он хорошо разбирается в растениях. А, -а, а, может быть, это этот наш тали поможет. Может быть и поможет. Ай! Ой! Фух. Так, ну что, продолжим путь? Здесь мы вроде как можем... Мы можем тут протянуть немножко, да? А, тут у нас... Пропавшая подруга то уже интересней так а тут у нас каменный ключ конечно у нас их нету один из них находится внизу нам говорят топай сначала вниз а потом уже пойдешь ты вверх о вот даю. Все-таки классное способное желание все разведать. А, как попасть сюда? Как тут вот... туда надо зайти, да? Что там вообще есть? -то? О, способиль ты что какая-то. интересное там свечение просто. Так, прыжок сделал. Тут, в принципе, я ничего не вижу такого значительного. Так, тут нужно быть аккуратным. Давайте ждем пузырик. Держусь. Так, дверка, да, нам нужна? И. А, это все, что для чего нам надо было вниз сходить, чтобы взять ключик. Дробов, конечно, да, изрядно спрятан. Так, хил, давайте подхилимся. О, странное место нам тут. В лесу царева тишина, возникшая из пепла. Что ж, тут какая-то фигня, наверное, будет происходить. Поэтому давайте мы все самое интересное оставим на следующий раз. А на сегодня мы завершим на данном моменте эту серию. Тем более, смотрите, какие на дальнем плане птички. Хоть они и какие-то жалкие, но ладно, мы на этом завершим. С вами был Фессерк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока.